Да, Белковский резко постарел, Алексей Базель. Привет, согласен. Но это вопрос, да. Вопрос нездорового образа жизни. А вот говорение в эту дырочку, оно как бы является основным, основным нездоровым увлечением. Привет, Сергей. Кандыла. Персонально. Да, это мы все посмотрели не пут, не Дата рождения 7 февраля 1971 года. Я вам расскажу три истории, да, вот три наблюдения. И я ни на что не претендую, никакой метафизики, просто расскажу. А вот первую не по порядку, а вот начну с того, что в э, передаче в передаче радио свободы, вот прям вот последний, где он участвовал, крайний, да, что-то они там про этих наших шпионов говорили, смешных, и э, он произнес такую фразу, он, ну, что-то там про Москву начали говорить, и он говорит, вот Москва или там улица, да, где я родился 75 лет назад. 75 лет назад. Он произнес это четко, отчетливо, и посмотрел на всех окружающих. Возникла некая пауза. Вы можете посмотреть, я не помню какой-то выпуск, но он буквально недавно, там, может, месяц назад был. Вот. И, ну, как бы, оговорка такая, да, я сейчас пока вот один, ну, как-то пауза повисла, ну, ему дали возможность поправиться, но он не поправился, может быть, ждал вопроса, может, не ждал, но он сказал это четко, и ошибиться, тем более, ну, если там 45-75 можно ошибиться, да, но не 47-75, как-то совсем, 74 бы и сказал, вот, ну ладно, допустим, ошибка. Следующее наблюдение. В передаче «Особое мнение». Он там говорил, не помню с кем, из журналисток. И а, сказал такую фразу, ну, как всегда, порываясь, прочитая какие-то стихи, сказал такую фразу. А, ну, поэт Михаил Светлов... Мой друг. И тоже такую паузу повесил. Мой друг. Я вспомнил, что это он говорил уже неоднократно. Может быть, если вы слушаете его, вы слышали. Он говорил. Мой друг, Михаил Светлов. Я не обращал внимания, но думаю, ну Михаил Светлов, может, там старый друг, ну как вот он говорит, мои друзья, там, ну там, условно говоря, Ростропович с Синявской, да, ну понятно, там они старше, но они как-то там пересекаются. Мой друг, я залазил в, эту, в Михаила Светлова, он, ну, Михаил Аркадьевич, все, он произнес, Михаил Аркадьевич Светлов, мой друг, цитаты. И смотрю, что умер-то этот Михаил Аркадьевич в 64-м аж году, а наш друг Белковский родился в 71-м. А, то есть вообще никак не пересекаются они. Ну, конечно, это тоже можно списать на какую-то, ну, ну, такую метафору, да, ну, там, типа, мой друг, там, дней моих суровых, там, Байрон, с которым я там не расставался, ну, что-то такое, можно списать, но как-то как он это все время подчеркивает, мой друг, мой друг, Михаил Светлов. И третий случай, который на самом деле первым вот был в, в этой череде, когда мы с ним встретились первый раз, я Мальцев он, и мы разговаривали, он был абсолютно трезвый с утра. Но он уже про Мальцева знал все, потому что ну, он изучает вопрос, он же политолог, он не просто так. Вот. А... И он... Тоже сказал, там, в разговоре пошла речь о возрасте, и он сказал, я старше вас обоих. Я тогда не придал значения, сначала не придал, потому что, ну, как бы, он меня не знает, а, ну, ну такой комплимент, да, молодо выгляжу. Но Мальцев то он знал, и про Мальцев он уже все знал, и уж Мальцев ни в коем случае, ну, на мой взгляд, не выглядит человеком моложе Белковского, да, то есть, ну, он все-таки взросло выглядит достаточно. И он отчетливо тоже это сказал. И опять же это пауза, как будто ожидание какого-то вопроса встречного. Я старше вас обоих. Вот, ну как бы вот такие наблюдения, мне кажется, что вот... Эм... Если кто-нибудь там на встречу с ним попадет, вдруг там какую-то читательскую, писательскую, или увидит его где-то, вдруг будет... Но если я когда-то будет возможность тоже задать вопрос один, мне кажется, интересно, сколько вам лет? И мне кажется, что мы услышим интересную историю. Я не знаю, в чем она заключается, но она должна быть, потому что он ждет этого вопроса, он не может без подачи ответить мне кажется Но в любом случае, мне кажется, вопрос интересный Вот, я ни на что не намекаю Вы сами как бы думаете Может, это такая, конечно, прихоть Ну, как-то да, вот как-то И, кстати, книжку Дзюс я читал Там намеки тоже разбросаны он как бы проводит параллель между автором и вот этим вот одним из героев, вот этим попом-то, который, который, который умер у кардинала, ой, у папы на приеме прямо нашим советским попом. Советский поп такой был, забыл. Он все эти фамилии много раз говорил. Идюс, я начал читать. Вообще книжка интересная. Я бы ее бы дочитал бы до конца, но там... Был вот такой этот самый, ну, отрывок ознакомительный здесь. И больше я не нашел, поэтому решил, что... Хотя вот Белковский мне обещал книжку подарить, но вот пока не подарил. Да, не путь, не вопрос. Зачем ему это? Не тяни. А я не знаю. Мне самому интересно. Мне интересно. А, ну, почему? Почему он так говорит? Не, у меня есть какие-то мысли на этот счет, но... но он так вообще на вечную уже дату тянет. Кого, как по мне, Белок вообще не, неинтересный человек, кайпанул маленечко. Ну, я все-таки считаю, что он достаточно интересен. Почему? Ну, повторяются, ну, все повторяются. Даже я. Затворник Шестипал. Эдуард, вы слишком взрослый человек, чтобы ставить белка себе кумиром. Ну да, аналитик он топовый, но как человек пустое место. Ну, я не знаю, как человек, я с ним, ну, как.